שבת שלום וברך. כל משבח את שבייטיון בхиיפה. שabbat shalom и благословенный все все ими семьи шавеитцион. В Хиיפה и во всем мире, кто чувствует себя частью семьи Шавеитцион. Как сказали, по раша чаво неделей чтения Вайра и увидел. 18 eh, глава 18 eh, Aa, до 23 и like как бы песня которую мы пели она как бы пророческая ма какой у нас был, ну, какой был первый... Не первый, то есть основ, э, э, основной. Основной, основные, основные слова песни были «Глаза на Господа я вознесу». И это то, что я вижу, как главная мысль в этой э, недельном чтении. И это то, что я вижу, как главная мысль в этой недельном чтении. Parasha, the... and... В этой недельной чтении есть тоже история про жертвоприношение Ицхака. Это очень значимая история в еврейской истории. וממשו זרפו שפרשה ישבו שסיפור על אקדח יצחק ינג דה מamas בפירק אחרון של הפרשה. וITO שטס רגנן שטו רק בקצה ה неделית קדימה. קדימה. קדימה. קדימה. קדימה. קדימה. קדימה. קדימה. קדימה. קדימה. קדימה. קדימה. קדימה. Мы Ну, как бы, мы думаем, что вот Акидат Ицхак, Парашет Ицхак, это такой важный, важный момент, и должен быть э, э, в начале, или как бы... Очень торжественно. Очень торжественно. Парашет Шавуа матхилла в Ира ила в Адунай. что вторую недельное чтение начинается с того что э, бог явился э, аврааму и до этого мы знаем что Авраам в возрасте 99 лет сделал э, обрезание ובחום כבד שבמדבר ובלי המצאים מיוחדים, לעשות בריבית מילה לבן אדם בגיל תשיב ותשע. ובהמשך אפילו אנחנו רואים שכאשר בנים של איזה מלך, שהבן שלו ענסת דין, הבת של יעקב, איך הבנים אמרים להם לעשות ברית מילה, וכולם ירשו ערך עד כדי כך, שיעשאר אחר זה בקולות לא רגутם, שירגутם בקולות. И мы читаем в дальнейшем будет история про Дину, как в одном городе ее замучили, и Яков говорит мужчинам этого города, чтобы сделали обрезание, и они мучаются три дня, и их очень легко убить. זה מזביר את קמה את קמה איננה זה ימים מוד קשה ואנשים סבלו מוד. וэто показывает насколько это дело очень тяжелое и люди очень мучились. בפניהם רואים אברהם חרוב רית מילה, במצפ פיזי מוד מוד קשה, בותחנאים רואים אנשים כי רואים רושימו. ישעיה נא וירא דנא שלושה אנשים. И тут мы видим Авраам в пожилом возрасте, в таком тяжелом положении, открывать глаза и видеть троих людей. И что мы потом видим? Он встал и побежал к ним. ואני был почитаемый человек, но он не сказал там, идемте сюда, мои рабы вас накормят, отдохните. Он сам встал, побежал и все сделал. שודה мы видим, после того, как он уже пригласил гостей, то он опять бежит к скоту и выбирает, и он все делает очень быстро, чтобы хорошо принять гостей. По-нахну роим, ришон авраам для и здесь э, впервые показано, как, как Аврааму важен момент э, принятия гостей. Даже, даже за счет своего личного, личных страданий. И, может, это специально Бог сделал, чтобы его протестировать. До того, как он дает ему сложнее задание. Я о себе думаю, вот если бы мне было плохо и я ли бы я принять гостей. ואני לא אוקור לא פחאד. וскажу вам истину, что, нет, я бы не принял гостей. מראה את קמה, אדרגא שלו מאוד קשה, ש במצב אפיזי מאוד קשה, ו-הadan מארח את הורחים בקבות גדולים, זה חשוב בישולו. И здесь показано, насколько это важно, что он в свое страданиях все равно встает и принимает гостей. ואני מאמין ש לאלוהים זה מאוד חשוב мой виду Это было важно Аврааму, это было важно Богу, и он так. проверяет слово. Авраама перед последним как бы ударом. В <естественно Great> <hand appears them> אחר זה אנחנו רואים שאברם מפği את בַּצְדֹמִים, יפ... כי... ומי תפקייחי מלוים סוכש המתפקייח בבדינות, מפği, מפği בישויל אנשים כי שם אחייה של אגר. וпосле этого мы видим как Авраам ходатайствует за Содому, потому что там жил его племянник. В В לא מצוות מספיק צדיקים שם, và the angels are going to destroy it. И мы знаем, что в конце концов это ничего не помогло, город был уничтожен, потому что они нашли достаточно праведников. В и, и дальше Макс почитает на русском Почему Бог хотел вообще убить э, Жителей Содома Восемнадцатом Восемнадцатой главе Двадцатый стих Господь сказал Вопьют злодеяния, злодеяниями Содома Гамора Тяжек и грех Спущусь и посмотрю все ли, там, все ли там виновны Быть может не все проверим это мне показывает, что Богу важна каждая душа. И несмотря на то, что он знал, что в Содоме и Гаморе все грешники, он все равно еще раз хотел проверить, не <говорит> найдется ли там еще кто-то. Вазу могил из дом. И он приходит в Садому, поселяется у Лота, и как он проверяет, кто прав, как кто нет? Он, наверное, спрашивает, скажи мне, ты сегодня одевал? Ты соблюдаешь кашрут? Ты делаешь важные вещи? Да, и не поднебрегаю этим, это, конечно, важные вещи. Он, он тестировать лота опять с помощью гостеприимства. Кемогиеле לא לא תרקל אנחנו בסיא אנחנו נשתדר בход. Он приходит ל롯, то и лот их, конечно, приглашает, но они отказываются и говорят, нет, мы мы мы поспим на лавочке. לא, ו'לוד מכיר את סכנה של העיר, שלום, ו'אמר לו לא, לא, שום דבר. תקשו בפניהם. А лот знает опасности в его городе в, го в городе и он приглашает их внутрь его дома. אני חושב שлот אפילו ידע. Он, конечно, знал те опасности, которые он навлечет на себя, если он позовет гостей в его дом. Я прочту 19 главу, 6 стих. Лот вышел на порог, закрыл дверь за собой и сказал, братья, не надо, не делайте этого. У меня две дочери еще девушки. Я дам их вам и делайте с ними, что хотите. Но не троньте тех, кто пришел под мой кровь. אתה אמת קשילו להאVin בחלל את הדברים האלה שום מציא אבור ארוכים שלו מציא את הבנות שלו. Мне очень тяжело. Аталот Мне очень тяжело принять тот факт, который он äh, предлагает вместо своих гостей, своих äh, дочерей мне очень трудно понять этот это случай что вот ради этих гостей наверное чувствовал что кто это за гости и он наверное знал что он знал что опасность в том что הוא מחליט להכניס את אלוהים לבית שלו כי זה היו נוצגים של אלוהים ככה הוא הרגיש ככה הוא ראה ואפילו תמורת זה הוא מוכן שיארגו כי הוא מצא גם את שלו וגם אה, אחרי שהוא הכניס אותם דלת אחריו אה, בסכנה שיארגו אותו עכשיו אה, אבל הם היו בא, אה, בהגנה באחרי הדלת של הבית אה... ש כמה כמה על לוט חשש, של אחנasa אחנasa רוחין, על דימיקריה זה אומד במפחנה за силулейם אחנasa רוחין. Насколько Лоту было важно гостеприимство, и он ради этого, что короче, какой? В в ма ма акморале зен, и какая у него награда? Его награда тем, что его спасают от смерти. Мы видим в 18 главе и в 19 что все начинается с гостеприимства, как это важно Богу, и что правильные люди в этом утверждаются. סטומרד בישביל להגיה ליזי שירמאר רוחניד אלמנטים שילומית אלחא מיפחנ רוחניא רציני. значит чтобы прийти в какое-то духовное uh, uh, положение uh, Бог тебе дает uh, духовные экзамены. Uh, בדварים אפשט, ומדחיל בדварים אפשטים בגודל. אחנשתו רוחים он... לירוד, לירוד. אחה תומד בדבורה זה. Он начинается, с якобы простых вещей, гостеприимства, чтобы ты показал Богу, насколько ты хорошо в этом стоишь. И после этого родился Ицхак. Знаем, и, Бог говорит, и Бог ему говорит Аврааму, возьми своего сына Единородного и иди принеси его в жертву и на этот раз Авраам не сопротивляется когда Бог ему сообщил что он уничтожит Содому он начал ругаться возмущаться ופה כשהולכים לדבר על... על... על מית של הבן שלך, היחידתך, הוא לא מתווכח. 아, здесь, eh, сына, זאת אומרת, את דבר הגיע ל... לרמה רוחנית מסוימת, שהוא Uh, Значит, он пришел к какому-то духовному состоянию, что он принимает то, что Бог ему сказал, и не сопротивляется этому. И когда Ицхак родился, а uh, я когда Этихак родился, Аврааму было 99 лет, а Саре было 90. و... И я мы... yeah, все время слышу, как ты можешь верить uh, в Новом Завете то, что Иешу родился девственницей. Это невозможно, такого не может быть. Дворим доме Но вот мы э, в первом завете читаем похожие вещи. А никарбусит, бы тещи. глава, 18 глава. 18. 9 стих стих. Детва жена Сара спросили него в раму, он ответил: "Здесь шатры". Я вернусь тебе через год, сказал гость, и тогда будет сын. А Сара слушала, она была у него за спиной, входа в шатер. Оба они, Авраам и Сара были глубокими стариками. И прекратила у то, что обычно бывает у женщин. Расмеялся она про себя и подумала, отцвела, и тут пришла пора у тех, Да и господин мой стар, но Господь сказал Аврааму, что это Сара смеется? Мне ли старухи рожат ребенка? Разве есть что-нибудь невозможное для Господа? И я вернусь и назначенный срок, через 9 месяцев ее Сара будет сын. в אמרת אם היו אדם בשלום שהם לא מאמינים למה שילו מופתיר? видим что uh, в этом этапе אפרם тоже סמיעился, uh, они еще לא верили до конца, потому что Бог обещал. כמו ש, אנחנוא אני חושב כל מה שילו איגיוני, ב... uh, לא מוד בבחוקים של פיזיקה ובבחוקים של התורה לא איגיוני. Uh, как мы сегодня, то, что не соответствует uh, законам физики или или uh, природы, то мы смеемся, думаем, что это не. Но he Бог выше законов физики, Он все это создал. И когда он хочет, чтобы кто-то родился большим человеком, то он делает большой чудо. и В этом случае, у пожилых людей родился сын. В и потом, когда Иешуа, чтобы Иешуа родился очень большой человек, тоже есть чудо. И вот мы пришли к прижателю по отношению Ицхака. Очень важная вещь. Авраам. И Авдам уже готов, если бы не был готов, Бог бы ему не дал бы это задание. И подготовление к этому было э, гостеприимство. Смотреть, как он это делает. Das heißt, это было очень важная ступенька к построению души, духовного человека, который стал Авгам. И мы начали со слова и возрел: Глава начинается со слова ⁇ Вайра ⁇ а потом не упоминается слишком много. И только в истории жертвоприношения из Хака есть повторение этого слова и ⁇ Вазрел ⁇ 22 глава. Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама испытанию. Авраам сказал ему Бог, да, это взял Авраам. И Бог сказал, возьми у своего сына единственного любимого Исаака, иди с ним в землю моря. Там на горе, которую я кажу тебе, ты принесешь его в жертву Анахнура Гилеимши, и мы уже привыкли, что Авраам э, довольно часто не соглашается с Богом, и, и, у него, и ему есть что сказать, но в этот раз он не, не говорит ничего. Наутро накнуроим. На утро Авраам оседлал ослов, взял с собой двух слуг, взял сака, нарубился все все дров и отправился в путь к тому месту, которое говорил ему Бог. Зато брат, он אשא מה שילומ אמר לו. נא אפילו שזקחשו לבן האיחודיו והרופ שלו. значит он не сопротивляется и делает в тот в точности как Бог ему сказал даже если это замеш, в этом замешан его единственный сын. רואים פה במשהו משפט מושג דמי לא תקלם. и мы видим здесь очень похожее eh, предложение. предложение как было в начале. В 22, 22 главе, 4 стих. И Авдаам поднимает свои глаза, чтобы увидеть то, что Бог ему показывает. И он исполняет жертвоприношение Ицхака. Когда Ицхак спрашивает, где Агнец с Сисаженья, то Авраам ему отвечает, что Бог покажет опять это слово и пока и узрел нам нужно всегда возносить наши глаза к Богу и смотреть куда нам Бог говорит идти тамид басов и в конце это всегда будет хороший конец. Как, как было с Лотом, что Бог его спас, и как было тоже с Ицхаком, он остановил руку Авраама. В мы видим это ощущает, что, что, что, что, и в Новом Завете мы тоже видим, что физические вещи, которые ты делаешь, они влияют очень сильно на духовные вещи. Я почитаю на русском. Лука. Лука 6 глава, 37 стих. Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Никого не обвиняйте, и вас он не обвинит. Прощать ее он просит. Давать ее он вам даст. Полной меры даст. Утрясет эту и полную сверхмер вам высыплет в полуплоща. Какой мере мерите вы, такой он мерит вам. Hey, я здесь вижу, что... Чем больше ты делаешь ради ближнего, физические вещи, тем Бог тебе воздаст духовными. И то же самое мы видим в истории о добром самаритянине, как физическая помощь тебя приносит к... К... к росту в духовному دуховному развитию. دуховному развитию да. و... יכולים, uh, רוח... Я хочу закончить и сказать тем, что uh, мы все ищем uh, духовность. Да? Uh -huh. בזה שאנחנו באים לקיילת מיתפלה. Тем что мы приходим сюда, чтобы помолиться. זה שאנחנו קורים ספר תורה בברית חדשה. Тем что мы читаем פיסание וмолимся. ומנפלים אנחנו רוצים להגיע לדמויות רוחניות מושמימים. И молимся один с другого, мы хотим куда-то в духовной сфере прийти. ובeschvila להגיע לדמויות רוחניות и чтобы прийти к духовным вещам нам нужно сначала начать делать физические и это то что мы сейчас выучили гостеприимство помощь ближнему и так Бог видит, как мы служим друг э, другим, и это то же самое, как служить Богу. יותר, יותר other, מקבלים, לאנשים, я не думаю, что один выше другого, я думаю, что это параллельные вещи, что когда мы служим э, ближнему, мы служим и Богу, и наоборот. דולא מאוד לשרת לאנשים ולארס את, אנחנו סתורקים ובאז זה יקדמו תנורחаниד וזה מתארק דורשון על בסוף. у нас большая возможность в том чтобы принять гостей. Везет что начнут ним дзака. И тем что мы даем пожелания, Помогаем ближнему. Корадварим все эти физические вещи параллельны духовным вещам. Тем, что мы делаем физические вещи, оно помогает нам духовно. Удачи всем, Shabbat shalom. Let's <music> go.